всем привет добро пожаловать в мою оранжерею за окном у нас идет дождь очень холодно 15 градусов прям как осень но у меня в оранжерее все цветет сегодня три звезды моего показа это адениум колумнея у меня в руках вся в цвету и стефанотис это мой красавец стефанотис радует меня цветением или как его еще по-другому называют, это Мадагаскарский жасмин. Моему Стефанотису уже ну, года 4 есть. Я его покупала в, в таком цветочном магазине, он был такой вот, как обычно продают, маленький такой. И постепенно я его пересаживала в большую посуду. И вот, до пересаживала, что он у меня сейчас сидит в 50-литровом горшке. И цветет, я могу сказать, он у меня вот сейчас зацвел, да, в середине лета, можно сказать, ближе к концу лета. И он у меня будет свести, наверное, до Нового года. Потому что еще даже в Новый год он бывает прям, еще белый стоит. Очень прям красиво, видимо, ему хватает подсветки. И солнца зимнего ему достаточно. И температура, в принципе, его устраивает. То есть он чувствует себя прекрасно. Но у меня горшок, конечно, стоит там ящичек, примерно вот такой сантиметров 50, над от пола. Потому что Стефанодис любит очень светлое место в квартире. И любит, чтобы на него попадало еще и солнце. Ну, конечно, вот эти прямые солнечные лучи, которые полуденные бывают, он, он не очень-то их любит. У него просто обжигается листья. И вот посмотрите, какой он у меня высокий. Если его поставить на пол, он с меня ростом точно будет. А у меня рост 1,72 м. Сейчас, конечно, у него вот пошла одна веточка, да, цвет набрала. Но у него будут завязываться бутоны, в принципе. Он у меня каждый год цветет. Вот. Любит он опрыскивание. Ну, я его опрыскиваю вечером, либо пораньше утром чтобы листеба просохла перед попаданием солнечных лучей. Любит подкормки. Раз в 14 дней я его подкармливаю для цветущих растений. Грунт универсальный, абсолютно универсальная почва. И главное в поливе у Стефанотиса это вот я вам сейчас покажу. Вот, видите, я его поливаю, когда вот верхний слой почвы подсохнет, вот подсох. Он, конечно, уже здесь корни вот они все. И вот примерно обязательно теплой водой, ну, я поливаю из-под крана, потому что растений много, и отстойной воды мне, конечно, нет. Я его просто, вот, допустим, поливаю. За раз вот этот вот ковшечек я выливаю. Но земля должна просохнуть, верхний, верхний слой почвы должен быть просохнут. То есть он не любит тоже застоя воды, как и другие растения. А так, в общем, могу сказать, это неприхотливое растение, если его вот понять, что ему нравится. И он, очень еще могу сказать, у него очень ароматные цветы, прям очень ароматные. Особенно, знаете, к вечеру, ближе к вечеру, начинает просто благоухание такое. Ну, в принципе, у нас в семье все переносят хорошо запахи такие, так что все нормально. Еще один герой моего видео, это конечно Адениум, он конечно вообще просто, просто красивый, просто какой-то ангел. Знаете, вот просто когда заказывала утерян сорт, не знаю как называется, уже просто и в интернете смотрела, не могу точно сказать, ну вот просто похож на белого ангела конечно цветы если смотреть по интернету посмотрите какие у него шикарные цветы просто прям такая гофрированная каемочка нежно-розового цвета прям вот нежность просто нежность так хочется сказать просто ангел сейчас хочу вам показать еще один цветочек Такие нежные. но у него, конечно, было больше бутонов, но открыл он только три потянул, Потому что у нас, как на зло, такие дни прям пасмурные, солнца не хватает. И он просто скинул еще два бутона. А так бы вот здесь еще два было бы. Это бы было вообще шикарно. Но меня, конечно, и радует и так, что он расцвел. Кроме цветения, посмотрите, у него вот такие еще формы интересные. Там внутри же еще как бы, да, я просто его сильно наружу не вытащила. Но все равно он прямо здесь вот прям хорошо так утолщается. Очень красиво смотрится. И цветет он у меня уже, наверное, с недельку, это точно. И прям бутоны хорошо еще держится. Ну, по уходу за адениумами я говорить сейчас не буду. Так как у меня есть видео, Можете зайти посмотреть на моем канале, как я ухаживаю за Адамином. Ну и третий герой нашего видео, это колумнее красавица. Посмотрите, какая она прям вся в бутонах, вся в таких вот уже, такие как собачки, знаете, такие с открытой пастью, такие зубастики. <соторые> такие цветочки интересные. Она прям вся усыпана, конечно. Очень красивое растение. Имеет декоративный вид. Она же потом очень свисает красиво. И вот эти вот свисающие и обильно цветущие побеги очень красиво и декоративно смотрятся. Я ее вырастила сама с маленького отростка. То есть она очень хорошо укленяется. Вот срезанная вот эта вот верхушки побег, да, вот эти вот череночки. Я просто поставила стаканчик с водичкой, и она просто хорошо дала корешочки. И вот она сама распушилась, я ее не обстригала, она сама распушилась. И уход, в принципе, она у меня тоже сидит в универсальной земле, и я все так растения поливаю по мере пересыхания верхнего слоя почвы. То есть я даю просохнуть, чтобы их не залить. И поливаю теплой водичкой и удобряю также 14 дней для цветущих растений она конечно цветами ну вот чуть когда они не распустившиеся напоминает эсхинантус но когда они распускаются у эсхинантуса конечно они просто трубчатые не такие вот такая красавица моя я конечно очень довольна колумней нравится ну и вот еще немножко о плюмерии. Она у меня все-таки продолжает еще радовать меня оставшимися цветочками. Вот у нее здесь еще два распустились. Но такого уже цветения обильного, конечно, нет. Ну хотя вот здесь вот цветонос тоже появился несколько. Здесь цветочков раскроется. Продолжает цвести. Так, немножко. И моя руселья набирает цветы, у нее просто вот, на веточке, везде по краю бутончики, но вот этот вот первый раскроется, я очень тоже рада, я потом обязательно сниму видео по ней И еще я с нетерпением жду, когда зацветет мой большой адениум который привитый разными сортами вот у него прям вот здесь вот на одной ветке прям вообще бутоны прям видны уже, здесь у меня Сорт привитый, махровый. Насколько я помню, и по листве это у меня сорт от Мадам Madame Butterfly. А рядом стоит само растение, тоже сорт Мадам Butterfly. И тоже заложил бутоны. Прям по всем веточкам. Ну мои диплоденни, конечно, тоже цветут. Вот белая тоже, вот уже три, вот здесь четвертый цветочек. но ну, это, вы вот, знаете, она молодая у меня еще. И, конечно же, цветет и красная, продолжает цвести. Круглый год она у меня, наверное, цветет, не переставая, вот честно говоря. Может быть, месяц отдыхала где-то и все. И вот у меня есть мысль такая, я их хочу посадить в одно кашпо. Как вы думаете? Мне кажется, это будет очень красиво. белая с красным. Ну, я не буду повторяться по другим цветущим моим растениям, так как было недавно снято видео. А вот следующее видео смотрите. У меня будет видео о пяти моих новинках, название которых я вам сейчас не скажу. Увидимся в следующем видео.